Не покажу тебе все то, что есть во мне, но жаль душе все не. Все не под контролем А ярость уж во мне В моем теле, в голове Прошу сейчас, заспать меня От боли Где конец? Я чувствую внутри Как я разновский гриб Признаться с ложного я Словно монстр Хочу убить себя Кошмар, но начался